Всем добрый день, 1 июля. Выходим на финишную прямую окончания сезона. День пошел на убыль, раевая пора прекращается, семьи готовятся к последнему штурму главного товарного медоноса. У нас это подсомух. Какие нюансы? По сезону хотелось бы отметить обгул маток первая партия обгула маток мне очень не понравилось почему потому что из 40 обгуленных маток 5 стали трутовками почему не знаю даже есть некоторые отделения вот три отделения стояло по обгулу маток вверху обгуляются две матки нижнее отделение Три недели, по-моему, не больше там прошло всего после того, как убрал матку. И этот огрызок затрутовел какого-то непонятно. Вот вторая партия маток обгулялась удачно под липу, поэтому я никогда не делаю то есть не обгуливаю маток. Вот в один заход в начале сезона, казалось бы, пораньше, ну ничего еще подобного, нужна подстраховка. И даже в августе месяце еще одна партия будет в обгуле. Маток в изолятор позакрываю, там кое какие есть пойдут. Вот, кстати, тема, варианты изоляции маток на подсолнух. В принципе их всего два основных. Первый, то, что я в основном применяю и многие годы пользовался им. Семья набирает силу до цветения подсолнуха. Начинается, ну, должно быть в семье минимум, вернее максимум разного возрастного расплода. Как это по количеству должно выглядеть? Где-то 7-8 рамок до дана. В 20 числах июля закрываю, матку берут в плен медовый, все равно она не сеет, закрываю в изолятор и все, и до следующей весны. Справедливое замечание часто делают пчеловоды. В каком смысле? Зачем закрывать матку на подсолнухе, если ее все равно изолируют, все равно она не сеет. Да, в принципе, картина похожая, но какая-то часть расплода остается. И в конце сезона, вернее, в конце взятка, когда уже прекращается медосбор, матка включается, освобождается какие-то территории, матка включается в активность, и не получается создать этого безрасплодного периода. Поэтому первый вариант максимальное количество расплода разного возрастного, зацвел подсолнух, ну какая-то там часть потеряется в товаре. И все. И на этом развитие этой семьи заканчивается. Выходит последний расплод, он не участвовал в медосборе последнем вот, в подсолнухе, и неизношенный идет в зиму. В конце августа я обрабатываю от клеща. Второй вариант. Перед подсолнухом закрываю маток в изолятор перед подсолнухом. В принципе, это будет через неделю, через две. На целый месяц. Безрасплодный период полностью выбираю, сколько получится в природе товара с этого медоноса. И выпускаю маток в первой декаде августа для где-то на месяц для наращивания силы в зиму ситуация идеальная в чем? во-первых, нет расплода по максимуму получаем товар но вторая немаловажная сторона этой изоляции вот вторая, вторая версия нет расплода ни единого, ни печатного ни открытого, тем более понятно обрабатываю клеща и зимующую пчелу я буду выращивать уже практически в отсутствие паразита поэтому вот этих два варианта изоляции, какую кто выберет смотрите продолжительность цветения в принципе сейчас у нас вот в Украине одинаково месяц хоть ту версию, тот вариант можно использовать работает или же другую можно попробовать пчеловоду попрактиковать такой вариант и такой какой будет ему больше по душе так что заканчиваем сезон главный наш товарный медонос подсолнух главная наша рентабельность как мы подготовили к этому периоду семьи. Дай бог, природа, чтобы не подкачала по погоде. Ну и будем заканчивать сезон именно этим медоносом. Ну и кто будет закармливать, если кто планирует какую-то закормку в зиму, все оно вписывается. И хоть закрывать маток на подсолнухе и до самой весны, в августе уже нет расплода, еще осталась старая летная пчела, можно закармливать смело. Матка в изоляторе, ничего страшного, законка идет качественно, как и в обычных условиях. И точно такая же картина, если в августе я даю наращивать силу семьи. То же самое. Остается еще старая летная пчела. И в конце августа или в начале сентября, там где-то неделю, 10 дней, даю закормку. В общем, такая вот картина. Ну и вот больше всего я уверен, что понравится такая вот технология пенсионера. Что это значит? Полурамки два корпуса, стояло три корпуса, внизу проходящий, два корпуса расплода они нагнали полтора вернее сразу ставлю сверху два по два корпуса полурамочных через две недели еще два сверху то есть если кто не планирует вывод маток некогда заниматься с этим а так вот, как перезимовалась семья матка, и на ней делать погоду всего сезона. Значит, держать семьи на расширенных гнездах, не на разорванных, подчеркиваю, на расширенных. Ни в коем случае не разрывать расплод, потому что меняется погода, похолодает, и потом, а что делать с гнильцом? Вот это причина. Оставить просто вот вверх. Она будет потихоньку уходить, есть место, куда пчеле пойти. Нет того той плотности и температура, соответственно, будет щадящая. Поэтому старые матки в таком режиме выдерживают. На расширенных гнездах, подчеркиваю, на расширенных. В лежаках тоже. Поменялось первое поколение, сразу полностью весь лежак заполняем сушью, вощиной. Как только больше половины лежака уже занято расплодом, это опасно в роевую пору. Значит, сверху уже просится надставка. Или же куда-то нужно часть расплода с кем-то делиться. Так что заканчиваем сезон. Всем удачи! С хорошими семьями подойти к окончанию сезона. И с, хорошим, с хорошими товарными показателями. Ну и, конечно, желательно без болезней и самому пчеловоду, и семьям. Всего доброго, успехов, до свидания.